Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Кто еще не подписан на мой YouTube-канал в соцсети, подписывайтесь. Я делюсь очень интересной информацией. И сегодня мы поговорим э, о компании TLC. Э, сколько она выплачивает денег за проделанную работу? Многие задают вопросы в интернете. И я включу экран, и мы с вами посмотрим. Первый шаг, вот, чтобы смотрите, чтобы зарегистрироваться в компании. Чтобы зарегистрироваться в компании, вот первый шаг, и получать все от маркетинг-плана. Регистрация э, стоит 30 американских долларов. В него входит интернет-магазин. Интернет-магазин-офис, бэк-офис, с бухгалтерией-отчетностью. Ну, давайте покажу. Вот такой интернет-магазин, э, где продукция, отчетность, бухгалтерия, э, где приходят заработанные деньги. Деньги можно выводить на карту и так далее. Это все 30 долларов по пожизненно. Один раз заплатили, и это все больше не нужно платить. Дальше. Второй шаг. Мы покупаем продукт. Продукт. ну, Например, давайте вот либо Нутробуст. Он стоит 55 долларов. Либо чай детокс. Без разницы. Либо кофе, либо витамины, либо любой продукт. В среднем он стоит... 55 долларов. 55-60 долларов. И доставка в вашу страну, с доставкой в любую точку мира, в любую страну, доставка стоит 15 долларов. И того, чтобы начать бизнес с компанией TLC, нужно 100 американских долларов. И теперь перейдем к второй этапу. Какие же деньги мы э, сможем зарабатывать. давайте Давайте, наверное, я открою вот новый лист. Посмотрите. Вы зарегистрировались. Маркетинг-план линейно-бинарный. Он гибридный. Есть и линейка, и бинар. Бинар – это две команды. И вот как только вы вот вы зарегистрировались, вот уже вы с продуктом, активный человек. Как только вы подписываете одного человека влево на регистрацию, вы тут же зарабатываете 20 долларов. Плюс идут 10 CV в бинар. Вот сюда, 10 CV. Второго человека подписывайте в правую команду. Он тоже оплачивает регистрацию, продукт, интернет-магазин. Вам компания выплачивает 20 долларов. И так без ограничений. То есть я включил стоимость регистрации в компании продукт и доставка. 100 долларов в среднем, чтобы проще было считать. И вы можете этих людей подписывать без ограничений. Дальше идем. У компании TLC. Есть такой вид дохода от продаж. Когда люди покупают продукт в вашем интернет-магазине, вам компания тоже будет выплачивать деньги. Ну, для примера, вот смотрите, у вас появился один клиент. Ну, например, он живет, давайте, в Украине. Он зашел и купил. Нутробуст. Давайте посмотрим. вот, Я открою магазин. Вот цены. Вы видите. Магазин TLC. 55 долларов. Видите? Нутробуст. Э, и Асу пятьдесят вот 55 долларов. Вот 55 долларов. Кофе стоит 55 долларов. Энергия 60 долларов. И вот первый человек у вас покупает продукт за 55 долларов вам компания тут же выплачивает 20 долларов. Другой человек, который живет в Германии, он покупает, например, кофе за 55 долларов. Вам компания тут же выплачивает 20 долларов. И всегда вот этот клиент, э, оранжевый я написал, нарисовал специально, они не попадают в бинар, они не строятся в структуру. Они просто потребители продукции. У них есть у каждого свой интернет-магазин. И они покупают продукцию. Из каждого заказа вам компания будет выплачивать 20 долларов. 20. Четвертый человек купил продукт. Вам компания тут же выплачивает 20 долларов. Как только пятый человек, вот за месяц, например, с 1 декабря возьмем, с 1, 12 по 30 период, месяц, да, по 30-12, у вас человек покупает вот еще один продукт, пятый клиент появляется, вам компания, он тоже берет детокс, напиток, вам компания тут же выплачивает еще. 20 долларов. Итого за 5 клиентов вы зарабатываете 5 раз по 20 долларов. Это 100 долларов. И у компании вот эта программа 5 новых клиентов, которые купили продукт, вам компания выплачивает бонус, который называется J5. Он так и называется. 5 новых клиентов. В размере 50 долларов. И компания дает больше, чем мы ожидаем. Как только вы пришли в бизнес вот с 1 декабря, например, по 30 в период, в декабре, в любое число, и вы сделали эту работу, вы уже здесь доработали 150 долларов. Но мы помним, что мы же подписали еще 2 человека, вот. это еще 40 долларов. Да? И компания дает больше, чем мы ожидаем. Компания говорит, за то, что вы сделали такую работу, мы вам выплачиваем, У нас есть бонус такой, называется J52. Что такое 5? 5 это клиенты, вот, вот клиенты 5. И два партнера, вот один и второй. За то, что вы привели два дистрибьютора и 5 клиентов, мы вам еще выплатим. 50 американских долларов. Итого, посчитаем, давайте, 150 50 и 50, 200 долларов здесь. И 40 долларов здесь, да? Итого, в общем, мы заработаем здесь 240 долларов. Посмотрите, 240 долларов мы заработаем. И компания говорит, ну мы даем больше, чем вы ожидаете. Если вы в течение первого месяца своего сделаете 5 клиентов, мы вам заплатим еще у нас бонус, есть, называется ⁇ Быстрый старт вот. ⁇ Быстрый старт. Компания выплачивает еще 50 долларов. Итого 240 плюс 50 – 290 долларов зарабатывает новичок, вот проделав эту работу. Затем он каждый раз, этот новичок, может каждый месяц выполнять эту работу и зарабатывать, кроме «Быстрый старт», он выплачивается один раз в жизни. Но все равно вот пришел человек, да, новичок, и он сделал вот такую работу. И давайте посчитаем, сколько денег получила компания и сколько компания выплатила вот вам. Давайте посчитаем. Смотрите, э, сначала мы подписали два клиента. Они купили продукт. Смотрим, например, чай, э, сути вот 55 долларов и NutraBoost, 55 долларов. Два партнера да, зарегистрировались э, Смотрите, первый доход в компанию пришел. Это два партнера. Ну, два партнера, которые купили по 55 долларов продукт. Компанию пришло 110 долларов. Правильно? Правильно. Второй момент. Они заплатили за регистрацию два человека по 30 долларов. Помните? Регистрация. 30 по 2. 60 долларов. 60 долларов. И третий момент в компанию пришло вот 1, 2, 3, 4, 5 продуктов по цене 55 долларов. По цене 55 долларов. Итого получится 275. Теперь берем калькулятор и складываем 275 плюс 60 это 335 и 110. 445 долларов компания получила вот от этих 7 человек. Вот 1, 2, Здесь 3 у нас, 4, 5, 6 и 7, 7 человек. 445 долларов. Считайте, да, 445 долларов. А компания выплатила... Смотрите, компания, э, вы заработали, вы заработали 290 долларов, а компания вам выплатила, ну вы 290, 290 долларов, а компания получила 445. Теперь берем, берем калькулятор, 290 долларов разделить на, 445 мы получим, на начальном этапе компания выплачивает новичку за такую работу 65%, авансом больше, просто больше. И вот эту программу G52, ее можно делать всегда, каждый месяц, по несколько раз в месяц, то есть делать эту работу. Если вы делаете G5, вы всегда будете получать вот 150 долларов, 50 и 100. Каждый месяц. Но давайте быстрый старт вот отнимем, чтобы не было такого, что на старте компания выплатила, а потом нет. Каждый месяц всегда, когда вы делаете 240 долларов, вот зарабатываете, делаете g 52 я 50 убираю вот эти быстрые старт, 240, а в компанию приходит 440 долларов то есть человеку который э, приводит людей в компанию который продает продукт 240 на постоянной основе разделить на 445 здесь даже вот 54 процента получается 54 процента всегда человек который делает вот эту работу еще раз давайте порисую, чтобы не было вопросов. Всегда новичок, вот всегда вот вы подписываете одного влево, второго вправо и делаете пять клиентов за эту работу. Это клиенты, новые клиенты, которые потребляют продукт LSE. Вам компания всегда будет выплачивать 240 долларов. Скажите, пожалуйста, за месяц такая сумма для любого человека в Украине, в Казахстане, в Узбекистане, в Японии, в Австралии, в Америке дополнительно? Нормально? Нормально. То есть компания, смотрите, выплачивает. В декабре сделали эту работу, декабрь, получите деньги 240. В январь сделали такую же работу, получили такие же деньги. В февраль сделали, получили такие деньги. 240 долларов. Всегда. А активность, смотрите, чтобы получать вот эти виды дохода, нужно один раз в месяц э, на 40 баллов, 40 CV. Это продукт на 55 долларов. И с доставкой плюс доставка, это будет ну, в зависимости от страны. В Америке это 10 долларов доставка. Там, в другой стране мира там 15 долларов. На 70 долларов вам нужно купить один продукт. То есть э, человек, который приходит в TLC, он покупает для себя на 70 долларов продукт, а сделав эту программу, он зарабатывает 240 долларов. Даже если человек там не может подписывать людей, но он умеет продавать продукт, он каждый раз может зарабатывать по 20 долларов на каждом э, клиенте. И если он сделал вот эти J5, вот G5, он зарабатывает здесь 100 долларов, и компания доплачивает еще 50 долларов. То есть, получится 150 долларов, 5 клиентов ты сделал, вот 5 клиентов, 5 продуктов продал, 150 долларов зарабатывал. Ты заработал 150 долларов, а продуктов то 5, 5 продуктов. И за продажу каждого продукта вы получаете не 20, а 30. То есть, Компании TLC, если ты продал 5 продуктов в месяц, ты заработал 150 долларов. Вот смотрите, продукт стоит 55 долларов. Мне компания за продажу продукта платит 30 долларов. Если я 5 продуктов, вот 5 таких продам, либо нутробуст, либо чай возьму. 30 долларов за продукт. Купили 5 продуктов и продали. Поэтому я показал только что на примере, что компания TLC платит 50% тому, кто привлекает партнеров и продает продукт новым людям. И это очень круто. И мне почему нравится маркетинг-план TLC, что, во-первых, активность небольшая. Первое, вход в бизнес небольшой, активность ежемесячная небольшая. И много людей в команде зарабатывают по 100-200 долларов. Небольшие деньги. Даже кто-то, один человек продал один продукт, он заработал 20 долларов. Два продукта продал 40 долларов. Есть такие люди, за день продают два продукта. Представьте, 40 долларов, работая через интернет, продал, тут же заработал 40 долларов. Вот, поэтому э, я ответил на все вопросы. Если кому-то что-то непонятно, вы можете ко мне обратиться. И Самое интересное, что продукт компании, он дает быстрые и видимые результаты. И люди, которые пользуются продуктами, они получают видимый результат. Есть фотографии, очень много есть отзывов. По хэштегу можете набрать NutraBoost и сути посмотреть, сколько в интернете отзывов. Поэтому продукт работает. Если вы хотите попробовать продукт, вы можете обратиться ко мне либо к человеку, который дал вам это видео. Все, желаю вам удачи. И есть, если вы смотрите э, мое видео, и вы человек сетевик, с опытом, и вы хотите просто больше узнать о маркетинг-плане, вы хотите больше получить информацию от TLC, свяжитесь со мной, будут контакты под видео, я вам более подробно расскажу. Потому что дальше построение строению сети тоже компания платит щедрый маркетинг-план. Да, хочу заметить, что... Многие задают вопрос, как эта компания TLC вот на начальном этапе платит 50% от продажи и от привлечения людей. Смотрите, если взять всю организацию, структуру, ну, например, вот я вам для примера скажу, например, есть у компании 100 тысяч дистрибьюторов. 100 тысяч дистрибьюторов, из них 90 тысяч – это люди, которые… Или давайте, что проще считать, вот 100 человек команда и 100 человек, 90 человек это потребляют продукт. 90 человек это потребители продукта. Кто-то раз в месяц купит, кто-то два продукта купит, кто-то три, кто-то пять продуктов купит. И потребителю компания не платит деньги. Ну вот, купил продукт, это клиент просто. Есть люди, которые привлекают людей. Их очень мало. Это там 10% от всей структуры. И они э, получают вот эти 50%. Им компания платит. То есть маленькая группа, там 10% их всего лишь получают 50% и более. А мень... большая группа людей, основная это клиенты, потребители продукции. Поэтому компания дает человеку, который делает работу за продажу, за привлечение людей, больше. А тот, кто просто потребитель, эти деньги приходят в компанию. Эти деньги, которые приходят в компанию, компания просто делает вознаграждение тем, кто строит бизнес, приводит новых дистрибьюторов и продает продукты. То есть я считаю это по-честному. И человек, который пришел раньше в бизнес, он занял место, он получает меньше того человека, который пришел позже. И за это ему компания выплачивает больше вознаграждения. А человек, который первый пришел в компанию, он тоже получает определенный процент. Есть вид дохода по бинару, баллы да, поднимаются. Есть мэчинг-бонус, заработок от заработка ваших людей. Но это в других видео, и можете посмотреть на моем YouTube-канале, есть подробный маркетинг-план. Вот поэтому компания вот, э, платит столько. И это очень важно, когда новый человек приходит в бизнес, и он получает 200-300 долларов в месяц, делая активность на 70 долларов. Я считаю, это шикарно. Это та компания, в которой вы наконец-то будете приносить деньги домой. Не выносить деньги из дома. Потому что я э, работал в других компаниях, там делают люди активности на 100 долларов и на 200 долларов. Есть компании, у них активность ежемесячная, обязательная покупка продукции на 300, 400, 500, на 600 долларов. Понимаете? Нужно делать товарооборот. Либо лично вам, либо чтобы в вашей э, структуре делала ваша структура. А если человек новичок, ну какая у него структура? Как он может э, делать товарооборот? Ну, например, вот на 600 долларов. Да? Есть компании, говорят, у нас на 600 УЕ нужно сделать там активность. Или на 300 УЕ. Условно. Как новичок? Новичок вначале он потребитель. И каждый месяц он потребляет продукт. И ему нужно помочь, его научить. А если человек ничего не умеет, зачем большая вот эта активность? Вот поэтому в KLC мягкий маркетинг-план. Компания доставляет продукты в любую страну мира. где вы живете, Хочешь в папуа новая гвинея если есть почта, логистика возможна. Если в Антарктиду летит самолет, куда тоже э, логистика возможна. То есть это все э, в бизнесе, все это прекрасно люди понимают. Все, желаю вам удачи и всем пока-пока.